Ой, какой вы молодец. Вы молодцы, вообще молодцы. Вообще, вам плюс, хайп. Лучший комплимент, что я слышал. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Егор зовут, вас как? Игорь. Игорь, приветствую. Угу. Mm -hmm. Рад знакомству. А вы из какого города? А я из города Кемера, вы откуда? А город Новоладога. Болеете? Буквально две недели назад, по-моему, угу. расскажите мне, пожалуйста, я тоже, ну, денег сидел в чатурлетке, угу. мне ребята рассказали, я потом потом уже по видео записал. Две недели назад было первое число, 1 января было. Какая-то трагедия была в Кузбассе. В Кузбассе? Там что-то типа кто-то сгорел. Uh -huh. Был такой? Нет, нет? Это вам приснилось. А, не, мне uh -huh. парни просто рассказывали. Также uh -huh. в чат uh -huh. Нет, там. это вам приснилось. Все, понял. Так. А какие-нибудь положительные моменты там про Гузбас, например? Положительные. Поло... Да, да, uh -huh. Нет. Положительные ну, не рассказывали. Например, рассказывали, что у нас, например.. Э самые большие угольные шахты. Да с этим нас... никто не спорит. Нет, Кстати, это, это, это положительные моменты. У нас уголь поставляется сюда весь полностью по всей Российской Федерации. Знали это, об этом? Это, это никто не спорит. Офигеть. А вы знаете, что у нас метеоргия развита очень сильно? Слышали об этом? Естественно. Естественно. А вы знаете, что у нас производят вагоны и прокаты рельс в стране? Практически здесь у нас в Кутбассе. Железнодорожных. Конечно. О. Слушайте, не рассказывали вам про это? Нет. нет, нет. Плохо. Блин, плохо. Ну я слышал об этом. я, ну? я знаю. Они рассказывали, же... например, что у нас тихо, в Кузбассе… Тихо, тихо, тихо. У меня Google не заблокирован. Я это все могу загуглить. Я, Ой, просто... Какой я, молодец. Я хочу проверить один факт. Я хотел ага. один факт проверить. А. Вот, вот все, ага. что вы говорите, это, естественно, э, мною э, проверено. Я же не люблю отрицательные, отрицательные факты, я люблю положительные. А. Да. Так, да. Вот, например, новая Ладога, мне просто любопытно. Какие то про него положительные, можно сказать, факты. Положительные. Не отрицательные, положительные. ну Вот и Ладога знаю такой, такой город, а новую Ладогу не знаю. Поэтому ну, я просто это интересно. Во-первых, ага. э, ну, чтобы этих положительных факторов э, было больше. Ага. Последние два года. Ну, 2021, 2022, 2020, по-моему, даже, uh -huh. э, э, фестиваль проводился. Фестиваль чего? Цветов? Корюшки. Корюшки. Корюшки. А, а, а, а есть... проводился в Вы на Балтийском море живете? Мы на истоке озера. А, лазарь. А у нас корюшки на Балтике. А, на в начале мая. Есть. Когда ага. начинается невест корюшки, ага. к нам приезжают разные музыканты, ага. устраиваем разные фестивали. Ага. Вот. И... Круто. Вообще И круто. вот у нас маленький по населению городу ну сколько он там, uh -huh. 10 тысяч населения, грубо uh -huh. говоря. Uh -huh. Вот, приезжают крутые музыканты. О, вот. круто. Вообще молодцы. Вообще. Шикарно. А так вообще это новая Ладога образована настоящий год после Санкт-Петербурга. Mm -hmm. Это в смысле Петр Первый он же он же сделал это или да, да, да, да. А. Да, Петр говорит канал рыть рыть рыть канал. А. Он сказал рыть до туда и туда камешек бросим и там по появится да, да. Чтобы оно как бы связывалось Владыжское озеро и вот э, Санкт-Петербург. Ебанем канал. Вот, вот, вот, у него была политика? это вот, это мне любопытно. вот, это вот, это очень древний город. вот, я про новую вот, не знал. вот, mm -hmm. То есть вот, это старо, старая Ладога, это столица а... вот, вот, было, да, было, да, а было вот, вот, вот, вот, вот, да? вот, вот, вот, вот, вот, вот, на год. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, раньше киева была то есть ну, естественно, она там она там в седьмом шестом веке там в пятом веке ну давно было, ну вообще. там так круто да. но, но они не сильно развивают эту историю но там есть до хрена, до хрена это поминка. очень плохо они от меня а, примерно 15 километров ну, ага. 12 или 15 ага. а, у них по лету а, всякие праздники Ага. А эти викинги собираются, у них охуенные, охуенные мероприятия Вот именно в честь празднования какой-то даты Ну, видите, а вы говорите это хорошо, у них мероприятие проходит Это круто просто Ну, ну. Это вообще А если еще туристический бизнес туда запустить вообще И сделать всякие разные, как на манер американцы Работают Молодцы, а вы говорить не развиваются, вообще молодцы, ребята, бабки срубают наверное, на, на чистом месте, в принципе Да, да Ну, вообще молодцы А что у вас там, какие музыканты приезжали в ново на корюшку? Семенович Блин, как это а, дается По-моему, по году ага. а, И этот, из... Пластмассовый мир победил, как же его, э, да. э, смысловой Смысловые галлюцинации, солист. Ни хера себе смысловые галлюцинации приезжали. но ну, он как. Блин, как одалек стал, этого Понял? Вот, а... Приезжали, отработали программу, Ну, ну вообще у вас круто, у вас вообще крутое место. Ну, вот именно на, Вот они именно приезжали на праздник корюшки. Я понял, понял, что это на, к вам именно вообще. Там, Вы молодцы. Та, там такой движ был. Я, я сам в шоке. Вы молодцы, вообще молодцы. Вообще. Вам плюс, хайп. счастливо.